Всем привет! Видеоигры внесли большой вклад в индустрию развлечений. Причина, вероятно, кроется в том, что в игры играют все, независимо от пола и возраста. Поэтому сегодня компании, производящие видеоигры, стали влиятельными игроками в технологическом секторе, а преданные геймеры ждут очередных новинок. В этом выпуске мы расскажем вам о пяти играх, которые ждет весь мир. Обязательно досмотрите его до конца, будет очень интересно. Итак, поехали! GTA 6. Эта игра является одной из самых популярных в истории, каждая новая часть которой продана в миллионных экземплярах. GTA 6 – это еще одна часть культовой серии видеоигр, созданная Rockstar Games. Производители обещают, что она станет еще более интересной и масштабной. Каждый игрок сможет пройти большой, открытый мир, полный разнообразных приключений. Недавно в сети появилась информация, что новым героем игры может стать женщина. Это довольно интересный шаг, что-то совершенно новое. Ранее в серии игр GTA женщины не были в центре внимания мужского мира. Компания Rockstar Games пока не давала никакой информации о том, когда появится игра на рынке. По слухам, GTA 6 выйдет в 2022 году. События игры будут проходить на юге Соединенных Штатов, включая город Vice сити известный поклонникам этой серии. Конечно, это не проверенная информация, ведь создатели пока не делали официальных заявлений. Однако нам известно, что данную дату выхода сообщил один из персонажей, который причастен к разработке игры. Cyberpunk 2077 – приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Night City, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за Ви, наемника в поисках устройства, позволяющего приобрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и все, что вас окружает. Станьте киберпанком и сделайте себе имя на улицах Найт-Сити, исследуя огромный мир, который выглядит ярче, сложнее и глубже всего, что вы видели раньше. Возьмитесь за самое опасное задание в своей жизни и найдите прототипы Планта, позволяющего обрести бессмертие. Игра является продолжением настольной игры Киберпанк 2020. Действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Дата выпуска — 16 апреля 2020 года. Stalker 2» Думаю, каждый геймер из стран СНГ знает про легендарную серию игр Stalker. Эта игра поселила сердце каждого, кто в нее играл, ведь в этой игре своя атмосфера, своя история, которая отчасти основана на реальных событиях. Это шутер от первого лица в сеттинге постапокалипсиса, где на Чернобыльской АЭС произошел второй взрыв. Многие полюбили игру за несвойственные другим аномалии, туманы, реалистичность и острое ощущения. Неожиданно для всех одно сообщение смогло взорвать игровой сегмент интернета. Вышло официальное заявление о разработке Stalker 2. Вопрос в том, сможет ли компания осилить данный проект, так как разработка идет довольно долго. Судя по информации, распространенной в интернете, разработка игры идет полным ходом. Пробуются новые движки, создаются модели игроков, добавляются некоторые изменения в сюжет. Фанатов мучает один вопрос. Успеют ли разработчики выпустить Stalker 2 в 2021 году? Half-Life 3 Во вторник, 18 ноября 2019 года, в официальном твиттере компании Valve, появилась эпохальная запись, от которой у олдскульных геймеров, да и просто ценителей культовых игр усиленно забили сердечки. Да, появится новая Half-Life под названием Алекс, и это будет VR-игра спустя 12 лет после выхода последней части. Пока о ней известно мало, но многие ожидают мощного эпика и технологического прорыва, несмотря на то, что это не третья часть игры. Алекс это возвращение во вселенную Half-Life виртуальной реальности. Это история невозможной борьбы жесткой расты пришельцев, известной как Альянс. События происходят между Half-Life и Half-Life 2. Вы играете за Алекс Венс, и вы – единственный шанс человечества на спасение. Контроль Альянса за планетой после инцидента в Черной Мезе только усилился. Оставшееся население согнано захватчиками в города. Среди жителей остались и лучшие земные ученые, вы и ваш отец – доктор Элай Венс. Как организаторы зарождающегося сопротивления вы продолжите подпольную научную деятельность, проводите важнейшие исследования и создаете инструменты для тех немногих, кто осмелился бросить вызов Альянсу. Каждый день вы узнаете все больше о враге, и каждый день это поиск его уязвимостей. Дата выпуска игры заявлена на март 2020 года. Доступен предзаказ. Assassin's Creed Kingdom. Это медиафраншиза компании Ubisoft, большинство частей которой являются играми в жанре приключенческого боевика с открытым миром, где особое внимание уделяется скрытому перемещению и паркуру. Первая часть вышла в 2007 году и в буквальном смысле разорвала на части все рейтинговые списки. Хорошая графика и понятный интерфейс пришлись по нраву даже самым придирчивым пользователям. Премьера последней части Assassin's Creed Odyssey состоялась в 2018 году и с того момента люди по всей планете ждут выхода игры. Французская компания решила сделать ход конем и выпустить Assassin's Creed Киндом, действия которой развернутся в Скандинавии во времена викингов. На наш взгляд, скандинавский сеттинг отлично подойдет серии. Здесь вам и морские битвы, и обширные мифологии, и локации, которые будут выглядеть свежо. Интересно посмотреть, что выйдет из движения Ассасина на север. Точной даты появления новой игры пока нет, но из утечек стало известно, что Assassin's Creed Kingdom планируется выпустить в 2020 году. На этом наш выпуск подошел к концу. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи и лучей добра!